Я в этом магазине обслуживаюсь уже лет 15, наверное. Мне здесь все нравится. Отношение к покупателям нравится. Ассортимент сумок нравится. Особенно сумки пензенские очень мне нравятся. Лично мне нравятся. Может, кому-то они не нравятся, а мне нравятся. Вот. И сейчас вот нет возможности заниматься торговлей, потому что уже возраст не тот. А девочкам я желаю успеха в работе. Счастья, здоровья, самое главное, здоровье, И чтобы, чтобы этот магазин процветал, чтобы он никогда не закрылся. Ну что, наверное, все. Всего доброго всем. Приезжайте в этот магазин. Приезжайте. Здесь очень много покупателей с периферии, то есть из деревни. И много городских. И знаете, что сумки здесь качественные.